Магазин Спортнит представляет вашему вниманию чугунную гирю 24 кг, выполненную в форме головы бизона. Отличный подарок для мужчин всех возрастов. Ссылка на товар под видео.